Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Александра и вопрос следующий. Куда обращаться, если конкурсный управляющий не возвращает задаток? Давайте разбираться по порядку. Действительно, для того, чтобы стать участником торгов, вам необходимо произвести оплату задатка. В случае, если вы не выиграли в торгах, этот задаток вам обязаны вернуть по Федеральному закону номер 127. Но бывают такие ситуации, когда конкурсный может задерживать возврат задатка или вовсе не возвращать. Для того, чтобы избежать данных ситуаций, вам необходимо тщательно подготовиться к торгам. Вы должны знать, что нужно сделать и что нужно проверить, чтобы быть уверены в том, что задаток вам вернется. В случае, если так получается, что задаток вам не возвращается, на данный момент вы можете обратиться в СРО, в саморегулируемую организацию, которая относится к данному конкурсному управляющему, и обратиться к ним с писанием данной ситуации. Уверена, они вам помогут. Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, пишите прямо под этим видео, задавайте ваши вопросы, мы всегда рады на них ответить. Я желаю, чтобы ваши задатки всегда возвращались. Я желаю вам, чтобы все торги ваши выигрывали, чтобы вы зарабатывали на торгах обоих родственников. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!